Здравствуй, дорогой зритель! Заждался нового видео, знаю. По истечению ваших, так сказать, многочисленных запросов, я наконец-то собрав все воедино, решила сделать все-таки подыдовший, да, все, что вы написали, решила сделать тему: А что она планирует? Да, если я в ее планах. А, тема достаточно сложная, <смех> сложная, потому что вас много, и как бы в онлайн-раскладе, естественно. Ну, Вся информация не будет с вами полностью да, резонировать, но кое-что для каждого из вас вы, конечно же, услышите. Если нужен более точный прогноз, конечно, это только личная консультация. Можете обратиться на электронную почту мою под каждым видео. Что касаемо ситуации, да, которую мы здесь будем рассматривать. Этот расклад, в принципе, могу назвать таким практически универсальным. Единственное, что он больше подойдет парам, где, кстати, уже сложившимся парам эмоционально да, сложившимся не тем, которые уже живут вместе, а те, как бы любящие сердца, которые на данный момент находят себя таковыми. Да? То есть, пара. Именно в любовном отношении друг к другу. Здесь вы можете посмотреть ситуацию, когда вы не вместе, вынуждены какой-то разлуки, в разладе, в конфликте, в каких-то возможно, ну то, что я сейчас говорила, вынуждены да, то, что независимо от вас. То есть это как бы ситуация восьмерки мечей Когда вы ничего не можете сделать да, И в то же время хотели бы быть вместе Вот здесь вот мы будем рассматривать Что планирует ваша женщина Возможно, вы даже не можете с ней общаться И поэтому хотели бы узнать такую ситуацию да? Что она планирует И вообще в этих планах Существуете ли вы в будущем Я беру сейчас одну из самых любимых колод. Колдовское Таро Элен Дугас И возьму, пожалуй, Магию Наслаждений, потому что хочу Все-таки чувственный уровень ее увидеть Может быть прибегну Скорее всего прибегну К колоде Кипер Хочу посмотреть как бы, Ситуации, которые вас ожидают Возможно это будет показано ну что ж, пожалуй, сделаю два варианта для страждущих. Хотя очень не люблю делать варианты. Ну, как бы вы просите, я иду вам навстречу. Ну что ж, сначала будет первый вариант, потом будет второй вариант. Как бы тут мы не по сертификатору да, делаем расклад, смотрим, вернее, а по циферке, один или второй, советую вам смотреть полностью видео от начала до конца, потому что в каком из вариантов, если у вас не очень развитая интуиция, вы не знаете, какой вариант полностью именно соответствует вашей ситуации, да, может быть, какая-то часть первого варианта, какая-то вторая, со второго варианта, ну что ж, выкладываю. Какие планы у вашей женщины? И есть ли вы в этих планах авторский расклад здесь я выложу пожалуй две карты вашего взаимодействия в будущем наоборот у нас десятка пентаклей а женщина нацелена на скажем так в принципе это прекрасная карта если говорить о взаимодействии с вами это говорит о том, что она хотела бы создать с вами семью, хотела бы дом хотела бы проявление этих отношений дальше, как в нечто серьезное, да, более материальный уровень именно взаимодействия с вами, то есть земной уровень не совсем встречи, да, не совсем там пылкие свидания, а уже что-то более серьезное, да. Либо второй вариант, это женщина нацелена на то, чтобы полностью изменить свою судьбу. Она идет в десятку пентаклей, это говорит мне о том, что она хотела бы, да, из такой можно, можно сказать, наивного уровня, да, отношение к жизни к себе, перейти на более серьезный уровень реализации своих планов. Здесь мы пока не знаем, да, в первом варианте. Сейчас я делаю первый вариант. Мы пока не знаем, что значит это десятка пентаклей. Ну, я выложу полностью расклад, и уже тогда будет понятно. Итак, планы вашей женщины на будущее, и если вы в этих планах. Две карты взаимодействия. Тут вытащила три карты, можно сказать, две сразу. Ну что ж, значит, тому так и быть. Ммм, тут жезлов. Ну что ж, вас ожидает новый виток страсти друг с другом. Здесь уже точно могу сказать, что женщина о вас не забыла. Более того, она хотела бы с вами возобновление отношений. Если прочитать «Синастре», «Десятку Пентаклей» и «Туз Жезлов», я могу сказать плавно в громадию. Причем она бы хотела, знаете как, она бы хотела не просто серьезного уровня, она бы хотела реализации своих а, каких-то, а, как вам сказать, все-таки возьму, наверное, кипер, а, реализации... А, знаете, вот у нее, как у человека, есть какие-то стремления, именно выраженные в том, какие отношения ей нужны, да, и то, чего она до этого не получала. Возможно, с вами или с другими партнерами. И она бы хотела все-таки это включить в своей жизни. Она бы хотела жить так, как ей подсказывает ее эмоциональный уровень. и в принципе, духовный уровень здесь тоже учитываю. Она человек, который умеет заботиться да, по десятке пентаклей о партнере и хотела бы такого включения в свою в реализацию себя, да, вот, Выпала карта сама, карта справедливости, вот об этом я сейчас говорю. И карта, наоборот, в данном случае идет мэридж. Но это как преддиагностика на кипер. Я могу сказать, она считает, что было бы справедливо, если уже выходить замуж за представителя мужского пола, то этот мужчина должен быть императором, не меньше. То есть это не должен быть какой-то мужчина, который... Сам не зная, чего он хочет по жизни да, Того человека, которого она выберет да, Мы говорим о ее планах на будущее Это будет взвешенный Полностью обдуманный ею уже в данном случае головой, да, не только интимным каким-то моментами, которые между вами есть. Она будет взвешивать все за и против, чтобы понять, насколько вы тот мужчина. Понимаете, вот если речь идет о ваших взаимоотношениях, то здесь есть открытие к вам, есть посыл к вам по тузу жезлов, но она считает, что мужчина, который будет рядом с ней, это будет, ну, самый-самый-самый. Уровень самого, так сказать, <смех> не знаю, уже столько это сказала, повторять не хочется. В общем, император, одним словом. Выкладываю карты вашего взаимодействия на кипер. Возьму всего лишь две карты. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы понять, если вы о будущем, в будущем ее планах. Ну, она о вас она думает. Здесь наоборот, мысли о мужчине. Судя по всему, мужчина серьезный, потому что здесь выпадает такая карта, и мужчина, который, ну, который, опять-таки, слишком много мыслит, но мало действует, да, вот я прям считываю резонацию. Может быть, поэтому здесь тут Жезлов. Она бы хотела, чтобы вы были поактивнее, что ли, в своей же жизни, принимали какие-то решения и действовали. Ну что ж, посмотрю немного ваше прошлое, вернее, прошлое вашей женщины. Так сказать, что ее беспокоило в данный момент и до этого. Ее беспокоила ваша ревность. Здесь карта старшего аркана «Справедливость» и «Рыцарь мечей». Вы нанесли какие-то, я чувствую, какие-то болезненные удары в прошлом. Есть такой момент, что женщина считает это несправедливым по отношению к себе. Она много о вас думала. Она думала, почему так произошло. Она не может, в принципе... В принципе, она приняла эту ситуацию как прошлого, да, как то, что случилось. Под картой вот, Кипер лежала карта такого, знаете, мыторство, что ли, рабочая карта, то есть девушка, ваша женщина, она пыталась найти выход из какой-то ситуации, здесь, возможно, были проиграны ситуации, когда люди конфликтовали, пропадали, ощущали себя в какой-то западне, и вы, возможно, в этой ситуации себя так чувствовали, потому что здесь ваш сентификт сентификатор как бы, да, на вышел. И ваша женщина чувствовала неудобство в этой ситуации. То есть, возможно, здесь были какие-то вмешательства в отношения Сейчас я посмотрю, потому что эта позиция уже ваша в данном случае. Да, десятка мечей, тройка пентаклей. На стадии построения отношений мужчина прервал отношения. Вот десяточка мечей. Здесь такая расстроенная девушка сидит у окна, вспоминая о том, что все было, в принципе, неплохо, и была и страсть, и любовь, и начинание, и были какие-то моменты счастливые в ваших взаимоотношениях. Вот тройка Пентаклей перекрывает десятку мечей. То есть понятное дело, что сейчас ваши отношения приостановились. Приостановились они в чувственном плане, потому что это магия наслаждений. То есть вы-то связь не потеряли. Тройка Пентакли чудесная карта. Она говорит о том, что вы друг для друга огромная ценность. Вы понимаете друг друга на каком-то своем языке, можно сказать. Но есть моменты, которые по справедливости да, можно сказать вы не можете принять, вы не можете принять свою ситуацию, да, каждый, каждый находится в своей ситуации, да, но по «Рыцарю мечей» вы не можете принять эту жизнь сейчас, на данный момент, что она, что вы, ну, как бы жить с наслаждением. Скорее всего, это по причине того, что вы далеки друг от друга и не имеете возможность сблизиться. Почему? Потому что выходит «Рыцарь мечей» допущу что многие здесь сидящие на первом варианте мужчины имеют еще какие-то отношения отсюда эта ревность да и возможно женщина ревновала вас очень сильно в данный момент времени она уже находится находясь десятки мечей скорее всего, Приняла это как факт, поэтому выходит э, старший аркан «Справедливость». И выходил он, как помните, при диагностике на кипер. То есть она хотела бы справедливого разрешения того вопроса, который у вас был не решен. «Рыцарь мечей» говорит о том и десятки мечей», что было очень много совершено э, каких-то ну, неприглядных вещей. Да, не, не, не очень красивых действий по отношению к этой женщине. Ее планы. Давайте посмотрим планы на сегодняшний момент. Она императрица для вас, главная женщина в вашей жизни. Это я вижу сейчас ваше отношение на данную секунду. Вот вы нажали на это видео, да? оно актуально будет для вас в любое время, когда вы его нажали, на него нажали. И вот в данный момент. Она для вас императрица. И по пятерке жезлов, я могу сказать, это ее карта, да? я могу сказать, что у нее огромная желание бороться за свою жизнь, за свой статус, за свою какую-то гордость, за свое проявление в социуме, за то, что ей когда-то по несправедливости были нанесены какие-то раны. Вот эта женщина встала, можно сказать, восстала, как птица Феникс из пепла и будет бороться за то, чтобы то, что принадлежит ей по праву, было ее. В данном случае мы не говорим о материальных ценностях, естественно. Мы сейчас говорим о нечто более глобальном, более существенном, чем уровень, извините, продай-купи. Поэтому мы сейчас говорим о том, что эта женщина для вас, почему она для вас императрица, да? Да потому что вы видите эту борьбу в ее глазах, вы видите, чувствуете, возможно, на расстоянии, что она ну, не стала, ну, как сказать, не опустилась до какого-то момента, да, не, не опустила руки, имеется в виду. И вас это восторгает. То есть это я вижу. Поэтому она для вас здесь императрица. Что касаемо ее, у нее огромное количество планов, но эти все планы убираю, упираются в то, что у нее нет помощников. В данном моменте Пятерка Жезлов прочитывает со мной, что по десятке Пентаклей и Тузу Жезлов, то, что я говорила на обороте, она бы очень хотела, чтобы у нее была десятка Пентаклей, у нее был уровень жизни, тот, который она заслуживает. Она действительно его заслуживает. И по Тузу Жезлов, я могу сказать, она начинает новый, абсолютно новый виток в своей жизни, где мы сейчас увидим, будете ли вы там, но она не будет сидеть сложа руки, видите, карта сила под вот этой вот картой, да, под тузом жестом, она будет выстраивать свое будущее. Возможно, мы сейчас увидим несколько партнеров в ее будущем, не пугайтесь, мне почему-то идет такая энергетика, но я пока не вижу, да, вот карты, они лежат для вас даже, да, закрытыми рубашечками вверх Но я чувствую, что эта женщина нацелена на победу, на победу своей жизни не На победу над кем-то, да, здесь не мужской взгляд на соревнования Здесь не конкуренция с кем бы то ни было А здесь на победу в том, что никто и ничто ее не сломит Вот такая позиция у этой мадам И ее можно за этого только уважать что вы, собственно, и делаете. Давайте посмотрим взаимодействие ее с другими людьми. Здесь выходит император. Ну, конечно же, я чувствовала, что вы где-то рядом. Император будет очень скоро, по умеренности, появиться в этой жизни. Будете ли вы этим императором? Мы посмотрим. Но человек, который возьмет, как бы, как вам сказать, ответственность за жизнь этой прекрасной леди, у нее будет. И по карте «Умеренность» я могу сказать, здесь два старших аркана. И эта позиция показывает мне взаимодействие других людей с этой женщиной. Здесь будет полный штиль в отношениях, полный, знаете, как сказать, уверенность в завтрашнем дне. Два саша аркана В сочетании с картой императрица говорит о том, что Здесь будет полное взаимодействие Полное взаимопонимание Выстраивание своей империи По десятке пентаклей Здесь будет удивительное слияние Душ, тел Помыслов, замыслов, планов Их реализация, что самое главное То есть я очень довольна Увидеть именно в этой позиции Чудеснейшие карты Сейчас я посмотрю вы ли этот император? Кстати, у меня есть видео на эту тему. По-моему, так и называется. Вы ли ее император? Вот здесь вы можете перейти по ссылочке. Позже посмотреть одно из моих видео прекрасных. И, возможно, там более углубленно посмотреть на конкретно эту тему, если она вас интересует. Что ж, давайте смотреть, если так как уже вышел этот император, вы ли этот император. И вообще, что ждет вас в данном случае, ждет ли вас взаимодействие да, с этой загадываемой женщиной. Ну что ж, для многих, для очень многих мужчин, которые здесь на первом варианте, у меня хорошие вести. Ну, во-первых, вышла карта «Король пентаклей на чувственном плане, то есть магии наслаждений. Эта карта говорит о том, что здесь будет возврат, мужчина именно вернется в какие-то отношения, которые когда-то он, ну, у многих это, как бы, был такой, знаете, поступок бездуховный по пятерочке Пентакли. Здесь многие мужчины ушли в другие отношения, ну, предав, как бы, да, свою женщину. Ну, по разным причинам. Мы не будем опускаться здесь до уровня, почему так произошло. Это, у каждого это свой уровень, но так случилось, и карты нам дают об этом понять. Многие мужчины вернутся в те отношения, по которым они сейчас очень страдают. Здесь духовный уровень страдания выражен в карте пятерки пентаклей, когда человек, даже обладая по пентаклевой структуре, да, король пентаклей это могущественный человек, который имеет уже ресурсы, но тем не менее эти ресурсы не приносят ему покоя. Да? Вот он беспокоится сердцем, почему? Потому что он что-то потерял в прошлом. В данном случае здесь даже указано, кого он потерял, он возвращается в эти отношения. Здесь вот есть такой посыл. Так как рядом карта император, понятное дело, что это человек из прошлого. Я могу сказать для многих из вас, это возврат, те отношения, на которые вы сейчас смотрите в планах, в планах у этой женщины есть ощущение, что вы сглупили, вы поддались или поддались каким-то своим, ну, можно сказать, низменным желанием, да? сделали, может быть, какой-то выбор, о котором потом пожалели. Но в данном случае это мысли ваши и позиция ваша, так как рядом у нас ваш сертификатор. Я уже это объяснила. В планах вы есть. Насколько вы в планах серьезно, насколько женщина планирует с вами реализацию да, своих интересов в этой жизни. Я посмотрю еще по вот этим вот Связочкам. Но то, что она о вас помнит, то, что есть момент сожаления, и вот этот рыцарь мечей не дает ей покоя, в данном случае все синастрии карты читаю. И вот это правосудие наоборот, и что это несправедливо по отношению к ней, и возможно по отношению к вам. То есть вы сами себе враг. Вот она в данном раскладе она э, мыслит о вас так. Я сейчас ее мысли озвучу как бы, да, цитатой. Что он дурак, он а, сделал несчастными а, не только меня, не только себя, а еще а, будущее, которое а, ну, ну, которое он обесценил, да, вот пятерка. То есть она стремится к десятке пентаклей, к могуществу, к, а, к, понимаете, к, к ресурсности, к обогащению именно а, всего, что есть в паре, в союзе, в слиянии. А вы когда-то были для нее императором, потому что она выходит императрицей, но обесценили ее э, вклад в ваши отношения. Вот это она ощущает. И она бы хотела, чтобы вы по справедливости да, поняли, насколько это был великий урок для вас и насколько э, очень важно вовремя э, делать либо правильный выбор у кого что, либо... Э, пытаться с человеком договориться, объяснить что-то, не создавать конфликтов. Здесь был какой-то очень серьезный, неприятный разговор, либо самого разговора не было, но было ощущение, что ну, вы просто не разобрались ситуации и прервали отношения. Здесь вот такой момент указан. Ну что ж, давайте смотреть далее. да? Я надеюсь, я сейчас объяснила ее мысли очень четко для вас и в планах по, как бы Планы-то грандиозные Но она, кстати, будет смотреть По справедливости По пятерке жезлов По карте император Она будет смотреть, а император ли вы То есть в ваших глазах Вы для себя император Она вас тоже таким видела Но после конфликта Она находится в таком Знаете, как вам сказать ту жезлов, когда она будет воспринимать и действует только в ответ на то, что будет получать от вас. Здесь такой момент есть. По пятерке Пентаклей она от вас ждет, именно ждет вкладывания в ее будущее. Вот это я могу точно сказать. Вы возвращаетесь. Но с чем вы возвращаетесь, мы сейчас посмотрим. Здесь, наверное, карты, скорее всего, покажут ваш ментальный уровень Да, восьмерка пентаклей. вы хотите выстраивать эти отношения по карте колесница старший аркан я вижу что для вас это очень важно вы бы хотели ускориться включить вот этот не знаю пятую скорость и как можно быстрее проникнуть в ваше таинство, которое было когда-то прервано по десятке мечей. Восьмерка пентаклей также указывает для некоторых из вас, молодые ребята или рыцари постарше, что эта женщина не сразу будет вам показывать ласковость. Ну да, ласковую кошечку включать. Но, тем не менее, карта неплохая. Она говорит о том, что у вас есть все предпосылки завоевать сердце любимой женщины вновь. Здесь есть, понимаете, такой посыл в картах, что... Женщина знает себе цену. Здесь пентакли, ценности. Кубков я пока не вижу. Но это и понятно. Почему? Потому что была нанесена рана. Рана достаточно глубокая. Понимаете, здесь был недопонят основной момент, который вас связывал. Именно чувственный момент. То есть на чувствах вы себе сделали большую рану. То есть в ответ вы могли нанести какое-то, знаете, либо сказать что-то, либо замкнуться, либо не ответить на какой-то посыл. У каждого свое, да, естественно, но для... Человека, которого вы сейчас загадали, для него это было очень болезненно, к сожалению. Здесь вот такой момент в первом варианте. И чем же у вас это все закончится, финал? Смотрите, это потрясающий, Вот этот расклад... Первый вариант этой темы, очень говорящий, старший аркан башни, разрушение. Разрушение чего? Восьмерки мечей. Помните, в самом начале моего прогноза я вас настраивала на то, что мы здесь будем смотреть пары, которые обладают вот этой восьмеркой мечей. Невозможностью что-либо сделать друг для друга, либо увидеться, либо поговорить, либо наладить отношения. Смотрите, разрушается ваша восьмерка мечей. То есть это фан фантастика. Карты показывают именно то, что мы запрашивали. Ваша скованность, ваша дикая неуверенность в будущем. Нужны ли вы? Кто вы для нее? Зачем вообще вам появляться? Может быть, она вас давно забыла, заблокировала, послала, там, не знаю, ну, будем говорить современным языком, из своей души, да, вот вытащила как бы вот вас, как занозу. Это совершенно не так. Почему? Потому что такие сильнейшие старшие арканы, как башня и колесница на финале, не могут выпасть на ситуации, когда человеку все равно. Понимаете, когда ему все равно, выходит просто карта «я пошел дальше», например, «шут дурак» или там, не знаю… Карта, ну много таких карт второго. Если вы смотрите мой канал регулярно, то вы, я думаю, уже понимаете, что это сильнейшая, самая сильная пожалуй по посылу энергетики старший аркан. И в финале он выходит не на что-либо, а на восьмерку мечей. Именно на то, на вашу депрессию, на вашу болезнь, того, что я все профукал, или там не знаю, я все спустил, я, ну, знаете, вот, когда мужчина убивается и понимает, что уже ничего не верну вот, разрушается вот эта ваша ментальная установка, она на самом деле у вас только здесь» еще в сердце, потому что это все-таки сердечный уровень, вам очень больно. Вам очень больно сейчас, в данный момент, вы смотрите от того, что сложилось все именно так, как сложилось. Но так как это именно восьмерка мечей, то понятно, что так сложилось. Знаете почему? Потому что вы ничего не делали, чтобы сложилось по-другому. Теперь вы понимаете, вот эта ситуация разрушается, вы наконец-то включаетесь. Туз Жезлов жезлов вы включаетесь не только в эти отношения вы включаетесь со всей силы которая у вас есть в организме да не просто животный такой уровень мужского там татасторона не в этом дело а вы включаетесь в свою жизнь по-настоящему потому что вы понимаете что вы прожили какую-то часть вот этого до да, круга вот у каждого это свой уровень У кого-то это может и 10 лет быть У кого-то это может быть полгода Мы не смотрим сроки здесь Но вы прожили эту жизнь в восьмерке мечей В том, что, да, знаете, как на авось А на авось ничего не будет И вот, вот эта вот ситуация, что я не буду больше ждать А буду принимать активное действие своей же жизни Отображается в этих двух картах Вы разрушаете ментал ваш в том, что вы не хотите принимать участие в том, как складывается ваша судьба. Вы это разрушаете, наконец -то. Вы понимаете, как важно выстроить восьмерка пентаклей и колесница. Причем вас разрывают. У вас столько планов. Я здесь вижу мужчину, который воспрял духом будущем. Именно почему вас прял? Да потому что он видит, что действительно у него начинает все получаться. Не сразу. Я понимаю, что вы очень много сидели, ждали, многое упустили, но оно каждым днем доказывает вам, да, ваше реальное, настоящее, что вы движетесь в правильном направлении. И ваша пятерка Пентаклей в будущем, теперь уже понятно оборот этой колоды, превращается в десятку Пентаклей, лучшую карту. Того, что у вас есть империя понимаете больше пентаклей, чем 10 2 не бывает вы приобретаете то к чему вы стремились здесь я могу посмотреть для вас ваши взаимодействия да я здесь взяла по две карты каждой из колод. Мы сейчас будем смотреть, но если мы говорим в целом о раскладе, расклад полностью, я считаю, энергетически очень мощным. Он абсолютно для вас посылом позитива, по справедливости, то есть по-настоящему в вашей ситуации виновата ваша вспыльчивость, недоверчивость и конфликтность на уровне ревности, на уровне того, что я не разобравшись ситуации, а просто взбрыкнул. То есть ты сам в своей жизни нанес сам себе эту рану. Эта рана отобразилась на сердце любимого человека как проекция. То есть у нас есть зеркало, это душа любимого человека. Конечно, этот человек включил меч. Конечно, этот человек полностью закрылся, да, десятка мечей. Хотя если говорить по справедливости, то эти отношения закрыл именно мужчина. Потому что женщина здесь обладает качествами императрицы. Эта женщина не может быть а, подлой, не может быть слабой, не может быть м, предательницей, не может быть, а, знаете, как продуманной. А это не тот уровень. Не тот уровень женщины. Именно поэтому выходят такие старшие арканы. Ну что ж, давайте смотреть, собственно, ваше будущее взаимодействие. Беру, ой, прекрасно. Беру, конечно, магию наслаждения первую. У нас выходит десятка кубков. Я вас поздравляю. Все-таки выходит эта десяточка кубков. Выходит ваша любовь. Вот здесь уже кубки. В будущем у вас будет любовное отношение. В планах у этой женщины чтобы ее любили так же, как она любит вас, а вас она любит. Это что касается ее планов. Рыцарь Жезлов и королева мечей говорит о том, что в данный момент по отношению к вам, я уже говорила минутку назад, что она взяла этот меч как бы в защиту. да. В данный момент она для вас королева мечей. Она находится в этой энергетике. Но когда придет рыцарь Жезлов, Рыцарь Жезлов – это страстный человек, да, вот тут вот туз Жезлов, прекрасно сочетается эта троечка карт, то эта женщина, она по Жезловой энергетике, энергетике созидания, планирования чего-то в будущем, будет понимать, на что она согласна, а на что нет. То есть здесь я вижу ваше взаимодействие, так как рыцарем является мужчина, и я вижу, что на этом коне, да, вот на этом вороном коне, вас уже двое. То есть начиналось с того, что она здесь одна с мечом, а здесь на лошади вас уже двое. И у вас будет ту жезлов, полное упоение вашей страстью. Здесь показан страстный любовный уровень в будущем, десятка чаш. Скорее всего, для многих из вас эти отношения приведут к союзу. Не обязательно документированно, но к союзу, где вы будете вместе жить, возможно, под одной крышей, возможно, у вас будут какие-то еще планы на жизнь, помимо вашего там слияния тел, душ и сердец, но здесь полностью показана энергетика выстраиваемости отношений. В планах вы не только есть, вы также будете выстраивать ваше будущее. В данном случае я смотрю позицию вашего взаимодействия. Давайте посмотрим на второй колоде. Здесь прекрасно. Паж Жезлов, четверка Жезлов. Четверка Жезлов – это вообще карта семейного очага. Паж Жезлов говорит о том, что это новый виток. Возможно, в паже Жезлов заложено, что вы бы хотели иметь детей, как бы карта, предполагающая, что для многих из вас это будет возможным. Я еще хочу как бы обратить ваше внимание, что если здесь есть большинство карт жезлов, а мы смотрим именно на планы, то это как раз и есть планы. Если бы здесь, была, если бы здесь были мечи, то здесь были бы только мысли об этом, но не планы. Здесь есть конкретные планы с вашей стороны, молодой человек, и со стороны вашей визави. Я могу вас поздравить, потому что это чудесный расклад. По кипер выходят карты мэридж. Ну, в общем, одна свадьба и карта подарка. Свадебный подарок будут ваши отношения. Возможно, по вот этим двух связкам вас ожидает путешествие. Не обязательно только романтическое свадебное, Возможно, вы по жизни будете много путешествовать и отдавать себя друг другу. Жизнь как подарок. Прочитываю эти две карты Кипер. Вас ожидает любовь и жизнь как подарок вместе. Четверка Жезлов – лучшая карта для понятия, что вас ждет впереди. Да? Когда планы начинают сбываться. Почему именно четверка? Потому что это карта постоянства. По нумерологии это стабильность. Это именно карта Якорь Ленорман. Это карта умеренность император, императрица, второе. Здесь вышли все карты, указывающие на то, что вас впереди ждет будущее. Ну что ж, первый вариант был идеальным. Такой расклад я... Повторюсь, вижу впервые, несмотря на свой огромный опыт. И для тех, у кого он проиграется, для тех, кто будет действовать, все-таки включит этого рыцаря жезлов, он проиграется на все сто процентов, Потому что здесь не было ни одной карты сомнений со стороны женщины. Ну, а карта справедливость говорит о том, что это было бы справедливо для вашей пары, вы здесь выпали пары император и императрица, что может быть лучше для людей, которые потеряли когда-то друг друга, увидеть, что они до сих пор пара, очень рада за первый вариант, сейчас буду выкладывать второй, вообще очень мощный расклад, вы знаете, Столько энергии на него ушло. Но я очень рада, что сегодня выпал именно такой потрясающий расклад в первом варианте. Все мои видео уникальные, Я делаю их в единственном экземпляре. Никогда не снимаю дубликатов. Те, кто присутствует в моей студии, прекрасно знают об этом. И хочу сказать, что я радуюсь как ребенок, видя что есть все-таки люди, которые по-настоящему любят друг друга. Для меня это очень важно, увидеть искренний посыл, который отображен в этом раскладе людей друг к другу. Когда я вижу заинтересованность только в материальщине или только в продуманных действиях для того, чтобы мужчину, в общем, грубо говоря, кинуть на деньги, либо на эмоции, либо на... Что-то еще. Я, конечно же, это тоже проговариваю. И, естественно, предупреждаю мужчин о таких женщинах. Но я хочу сказать, что такое бывает редко у меня на раскладе. Но сегодняшний расклад, он меня до глубины души поразил. Вот король чаш. Вы для нее любимый человек. Возможно, возможно, у нее были до вас отношения. И, возможно, она жалеет о том, что... Ну, как когда-то, да, вот Я имею в виду по первому варианту Возможно, эта женщина жалеет о том, что э, Не смогла сохранить Вот почему здесь выходит такая карта Тройка мечей Она не смогла сохранить э, Как вам сказать То, что ей было дорого Вот в этом, вот в этом отображается Эта пятерка Пентаклей И рыцарь мечей Она чувствует, что ну, как бы сказать, что она могла это сделать, но у нее не получилось, какая-то досада есть. И она думала, что вы более серьезен на тот момент, да, что вы, ну, как вам сказать, что вы не станете терять время на глупости. Вот в этом ее какая-то такая, знаете, вот мысли о вас, о том, что вы пропустили слишком много времени на то, чтобы быть счастливым. Она в данном случае думает не о себе. Вот то, что я хотела сказать, она думает о вашей судьбе. Здесь уникальная женщина, которая думает не только о себе. Вот почему я и говорю, такие расклады бы большая редкость и большая вообще удивительное ощущение, когда ты понимаешь, что уровень людей здесь, ну, на этом раскладе был очень знаете, очень духовным, и почему у них не сложилось, тоже как бы большой вопрос. Здесь не выпало других, скажем, других карт двора, ну король Пентакли это все-таки вы в прошлом, да, я уже говорил да, и карта император, но если говорить о том, насколько, насколько здесь большие чувства на этом раскладе, на первом варианте, здесь конечно эмоциональный уровень король кубков эмоциональный уровень смотрящего человека очень глубокий очень сильно чувствовался мною вот это я хотела сказать так ну что первый вариант он был потрясающим мы его все посмотрели давайте смотреть второй вариант приготовились можно в принципе расслабиться концентрируюсь только я а вы расслабляйтесь есть ли планы у этой женщины, да? какие у нее планы, есть ли вы в этих планах, что вы, что вы, как вы. Так, карты вашего взаимодействия, хм, карта аэрофант, для многих это бывшие отношения первый вариант, да, под вариант второго варианта, бывшие отношения где вы были когда-то вместе и второй подвариант, что не было сделано выбора выбора определенный выбор стоит перед мужчиной перед мужчиной возможно несколько тут женщин, возможно, сейчас пока не буду наперед говорить итак, что в планах у загадываемой Женщины, если вы там. Так, если вы там. Карты вашего взаимодействия в будущем. Хм, шут, дурак, старший аркан. Совершенно верно, здесь была глупая, абсолютно глупая остановка, э, только потому, что был сделан неправильный выбор. Здесь был неправильный выбор сделан данной ситуации в данном раскладе так поэтому вы не вместе скорее всего причина в этом так и смотрим две карты вашего взаимодействия на кипер фальшивая персона совершенно верно вы ушли к женщине которая вас сейчас на данный момент не устраивает она оказался оказалась как бы фейком фейком, не, не тем человеком, которого она транслировала, а, ну, когда вы уходили. Именно поэтому выходит такая ситуация, что у вас думает женщина, да? Она думает, что вы дурачок с, ушли не туда, куда нужно, вот к вот этой вот особе. Ну, это грубый, да, вот, кстати, под этой картой лежала карта despair, что мужчина ну, понимает, что на данный момент времени он грустен да? Видно тут, что мужчина расстроенно сидит как бы в таком состоянии Что его ничего не устраивает Почему он там сидит в этом состоянии? Потому что он понимает, что ну, он сглупил Выбрал карту влюбленной, под, да, карта выбора Выбрал не любовь, да, а выбрал что-то другое Ну что ж, на тот момент, возможно, были такие у вас ситуации, вернее ваши, ну как бы ваш уровень осознанности был настолько вот готов только к отношениям вот данного порядка, да, вы увидели в другой женщине что-то, что вам нравилось на тот момент, как бы резонировало в вашем осознании больше, чем как бы вам на тот момент было доступно и сейчас вы сможете, смотрите этот расклад, потому что, скорее всего, вы поменяли в своем осуждении, осуж... как бы что вам нужно и, собственно, стоит ли вообще рассчитывать на будущее с тем чеком, которого вы тогда не выбрали. Да, карта Отшельник, Король Мечей. Вы ушли, вы оставили женщину одну, она находится в старшем аркане Отшельник. Также этот аркан говорит мне о том, что рядышком король мечей, что вы очень холодный, вы очень продуманный сейчас по отношению к кому бы то ни было. Вы на самом деле одиночка такой, человек, который никому не доверяет. Это второй вариант. Да? Мужчина, который меня смотрит, как бы ваш, ваше ну, как бы, как бы описание на данный момент, что с вами происходит. Что думает о вас? Ваша загадываемая особа, мы сейчас посмотрим, но вот что касается вас, вы сейчас одиноки, либо вы вышли из тех отношений, да, вот с фальшивой персоной, либо вы собираетесь это сделать, либо у вас, сейчас посмотрю, да, да, привилегированная леди, у вас две женщины, одна вот привилегированная леди, о которой мы говорим, а вторая, от которой вы, собственно, в отшельнике ушли, да, ушли в себя, вы не хотите... Что-то вас там не устроило, неважно, мы не будем сейчас смотреть, почему, потому что мы смотрим на другого человека. Но вы по отношению к своему сейчас настоящему король мечей, человек закрытый, человек достаточно угрюмый, человек, относящийся к настоящему своему довольно-таки с уровнем, как вам сказать, неудовольствия, не кайфа жизни, скажем так. Сейчас мы посмотрим по магии наслаждений, что она по отношению к вам. Хм. Карта Мир. Вы когда-то с этой женщиной были одним целым. Возможно, по Рыцарю Кубков допущу, что у вас была только влюбленность. Начальный уровень Рыцарь. А Вы делали в принципе такой, как бы посыл к этой женщине да? Есть у вас в прошлом Взаимодействия. Но, судя по тому, что был сделан выбор в другую сторону, эти отношения у вас застыли вот на таком моменте, скажем так. Но у вашей визави во втором варианте а у вас прекрасные как бы воспоминания, что ли. Сейчас мы посмотрим, что дальше. Здесь карты любви были Сарша мир. это нереально мужчина которые смотрят два варианта, но здесь выпали те же карты. <смех> Императрица и пятерочка жезлов. То есть все, что касаемо первого варианта, кто эта женщина для вас, можете посмотреть полностью первый вариант и увидеть, что, в принципе, это подвариант первого варианта. Здесь то же самое. Это главная женщина в вашей жизни, на которую вы сейчас запрашиваете, да? По пятерочке жезлов она боролась. Боролась за ваши отношения. Возможно, она находится сейчас в энергетике. А, Такое, знаете, ощущение, что этот мужчина, который сбежал, такой король мечей грозный, да, сам не знает, что он хочет, и поэтому я буду добиваться всего сама. По верховному жрецу я могу сказать, что это огромный урок для вас двоих что любовь нельзя терять. Понимаете, здесь старший аркан влюбленный лежит. Вы сглупили. Причем ваша верховная жрица не ожидала от такого мужчины, которого она когда-то выбрала, выбрала, понимаете, вот рыцарь кубков, старший аркан мир, что он способен на то, что, на что он был способен. Здесь по карте э, императрица Здесь понятно, что ваша женщина очень достойна. Она Здесь, кстати, в этой пятерке жезлов, именно в этом варианте чувствую, так как рядом рыцарь кубков и карта мир, что женщина сама по себе настолько самодостаточна. Что она вызывает обильные какие-то флюиды у всех мужчин, которые рядом Здесь много мужчин возле этой женщины, рыцарь кубков Здесь мужчины, которые влюбляются в нее, понимаете? Здесь вот такой момент есть Поэтому она, пятерки жезлов по отношению Вот знаете, такой, ну это не конфронтация Это скорее, знаете, такое э, ощущение того, что... Э, я не все принимаю сразу, да, мне нравится, то, как я действую, как я живу, но я не все принимаю сразу, я взвешиваю. Я все-таки считаю, что везде нужно свое, ну, как бы, время для того, чтобы понять, нужно ли это, в какой ситуации, как поступить, то есть здесь женщина не глупа. Я сейчас посмотрю, в общем-то, собственно, да, рыцарь чаш еще раз выходит. Вот то, что я говорила, и девятка пентаклей. Женщина очень любвеобильна, она очень ценна в глазах мужчин. Два рыцаря чаш выпала и девятка пентаклей. Она очень красива, очень умна, она находится в старшем аркане мир. Это самый последний старший аркан, первый у нас шут глупец, видите, вот он выпал на обороте. А последний у нас... Карта мир, она прошла вот это вот, знаете, жизненное путешествие, уроковое, можно сказать, для того, чтобы достичь гармонии, гармонии с самой собой, как бы. Пятерка жезлов говорит о том, что она борется за себя, за свои отношения всегда. Почему? Потому что она понимает ценность по девятке пентаклей, ценность любви. Именно любви чистого чувства, незамутненного какой-то вот этой вот, знаете, то, что я говорила до этого, материальщиной. Для нее важен человек как проявление. Она не смотрит на, как вам сказать, на вот эти вот... А... Ну Все вот клише, о которых вот вы все прекрасно знаете, повторять их нет смысла. Но эта женщина данный момент времени, мы пока не знаем, она императрица, мы пока не знаем, что у вас там дальше будет. Но я могу точно сказать, здесь потрясающие карты ее ценности, как личностного ну, характера, да? как и личностной единицы. Здесь кто бы ни был рядом, вот кто бы ни был рядом, любой мужчина рядом с такой женщиной расцветает. По девятке Пентакли он становится э, таким, знаете, вот э, человеком, у которого, ну, просто Крылья, крылья, ангела, который всегда с ним, понимаете, вот она такое крыло ангела, которая поддержка, опора, она умеет выстраивать не просто быт, она умеет не просто уют делать для мужчины, она умеет проникнуть, знаете, вот в это состояние, где мы одно целое по карте мир, где мужчина чувствует постоянно поддержку, подпитку, и этот мужчина расцветает. Вот именно поэтому вышел на обороте шут глупец, что мужчина настолько не понимает, что, куда он ушел, он такой глупый, что, ну как бы карта его таким видит, да, высшие силы, высшие силы верховный жрец видит ваш поступок и понимает, что вы сглупили. В данном случае такая здесь будет подоплека. Ну что ж, это взаимодействие с другими людьми. Девятка пентаклей, рыцарь чаш. Давайте смотреть, что у вас все-таки в будущем. Про вашу, э, так сказать, императрицу мы все поняли. Про вас тоже, что вы в энергетике аскета находитесь с фальшивой персоной, с какой-то женщиной, которая вам вызывает дикое ну, как бы, дикое ощущение э, ну, чего-то неудовольствия в жизни. Да? Вот Давайте смотреть, что у вас. Королева Пентакли, девятка чаш. Ну, что я могу сказать? Вы любите эту женщину? Здесь есть любовь, огромная любовь, привязанность, взаимодействие будет. В принципе, будет, но я могу вам сразу сказать, эта женщина цена сама по себе. И, скорее всего, она будет выбирать. Я здесь вижу, знаете, элемент того, что эта женщина, она, возможно, по пентакливости, Находится еще в каких-то отношениях, это для, под вариант да, для кого-то из вас, либо эта женщина хотела бы выйти замуж, да, если она не замужем. И она будет выбирать человека. В данном случае здесь нет короля именно да, вот какого-то ассификатора, конкретного мужчин, но она будет выбирать. По кубковости потому насколько ей будет ей именно ей будет комфортно в этих отношениях если она увидит в мужчине так как здесь рыцари чаш выпадали здесь много вариантов у нее если она не замужем да, имеется ввиду много вариантов выбора если она будет выбирать а она будет выбирать то она будет выбирать исключительно мужчину который ей Будет дарить ощущение любви и кайфа в жизни Именно любви Не материального уровня, не, там, не обещаний, да, просто обещаний А именно комфорта, а раскрытия ее потенциала в этих отношениях Здесь женщина перешла вот этот порог юности Где ну, не задумывалась над тем, насколько это важно да? То есть у нее нет жезловости, у нее нет... Мечевости в ее структуре Она уже императрица Скорее всего, эта женщина имеет опыт Отношений, я думаю так Она была уже не раз замужем Я так считаю Почему? Потому что здесь пятерка жезлов Достаточно серьезная а, Карта для того, чтобы понять Что а, воспри, Восприятие да, Вот этого уровня а, Как бы взрослого уже Осознанности, да, императрица Это уровень женщины, которая либо в браке находится Либо в этой энергетике Она воспринимает мир таким, какой он есть Понимаете? Она не рисует себе розовых очков Этих розовых картинок вот по карте мир Здесь женщина очень умная И поэтому она будет воспринимать любого мужчину Не потому, что, каким он хочет казаться А потому, какой он есть. Давайте посмотрим в этих картах, которые у меня наверху. Да, совершенно верно. Император идет. Новые отношения, новый виток отношений. Четверка кубков. Так как здесь стоит император, а с четверкой кубков я могу сказать, что это вы. у вам будет дан шанс. Четверка кубков, да, дан шанс верховным жрецом, то есть высшими силами. Будет дан шанс убрать вашего дурачка, да? как бы запустить новый виток. Под, дур... Под шут дурак лежал у меня король жезлов. То есть для этой женщины вы человек, который пока ну как бы, не обладаете ощущением того, что вы любите. да, Она не знает ничего о ваших чувствах. То есть такой вариант я рассматриваю. Но вы человек из прошлого. То есть она пока не понимает нужно ли ей это, но так как здесь выходит император, то я могу сказать, что вы к этой женщине относитесь как к своей паре. И вы бы хотели по четверке кубков, да, чтобы вам был дан новый шанс проявиться. Вам этот шанс в будущем дается. Вот я держу эти карты, которые для вас обладают вот этим посылом. Можете на них посмотреть и посмотреть. В принципе понять фабулу этого расклада здесь расклад более сложный но женщина ваша она непроста очень непроста здесь женщина которая прошла во-первых у нее есть большой выбор я уже это говорила и она прошла большой урок с вами потому что здесь была фальшивая персона и, и возможно в этом в этом раскладе женщина считает о вас что вы сгупили выбрав не ту женщину видя эту женщину насквозь кого вы выбрали и поняла что вы человек который ей ну как бы не интересен потому что ну вы поняли да потому что вокруг много мужчин которые реально понимают ее ценность здесь уходила девятка пентаклей то есть либо вы человек который действительно не смог поговорить, не смог, как бы показать это, может быть, вы не ухаживали, может быть, вы испугались чего-то, может быть, тут нет карты ревности, как в первом варианте, но здесь есть какое-то ощущение, что вы ушли не туда, не, не в ту дорогу. Да? Поэтому здесь к вам прекрасное отношение, но опять-таки к вам прекрасные отношения, просто как к мужчине, которых много. Но так как вы выходите в будущем императором, то вам будет дан этот шанс стать парой. Теперь понятно, да, почему выходит император? Верховный жрец наоборот говорит, не протупи, сделай правильный выбор. без фейковый. понятно, да? Карты вашего будущего, рыцарь Пентаклик и туз-чаш. И тогда туз-чаш это синтификатор вашей любви, вашего соединения. И рыцарь Пентакли говорит о том, что вы понимаете теперь ценность этой леди, и у вас возникает вот эта близость, привязанность. Туз, судя по тому, что здесь туз чаш, я понимаю, что близостного плана у вас пока не было, потому что двое рыцарей. Я все уже в сенастре полностью этот круг читаю. Двое рыцарей у вас чаш, да? То есть предпосылки к вашему близостному свиданию. Девятка чаш, четверка кубков. Здесь одни любовные карты с вашей стороны. У женщины к вам есть, есть ощущение, что вы человек который ну то есть вы ей нравитесь это я могу точно сказать в планах по рыцарю пентаклей у нее уже давно ощущение что вы тормозите что вы человек который бы она хотела увидеть в своей жизни но опять-таки при условии да есть такое маленькое условие что вы поймете ценность любых отношений не только с ней что вы поймете что есть отношения в которых Возможны какие-то поступки, а какие-то невозможны. То есть вы разберетесь по отшельнику да, в своем э, ментале, потому что в данный момент вы король мечей. Но она бы хотела видеть, что вы были королем жезлов, активным мужчиной, активный именно в любовных отношениях. То есть признание в любви, подарки, ухаживание, то, о чем я говорила. И вам будет дан этот шанс. Ну что ж, прекрасно, правда? Давайте теперь смотреть следующие карты вашего взаимодействия. И что у нас здесь? С угу. первого варианта «Привет» есть туз жезлов, «Семерка мечей» и карта серьезной женщины». Ну что ж, я могу сказать, что, во-первых, карты показывают, что у вас есть отношения. На данный момент времени. Вот это выходит вторая женщина. Эту вторую женщину вы все-таки обманываете по смерке мечей. Это ожидает вас в будущем, да, вот что вот будет такая позиция. Все-таки выбор выбор вы будете делать не совсем честно. То есть, все-таки у вас будут еще какие-то отношения. Но туз Жезлов говорит не о том что вы начнете, начнете ваше взаимодействие на более страстном уровне, вы включите эти отношения, но э, все-таки будете нечестны по отношению к той женщине, с которой вы сейчас вместе, ну то, что я говорил на обороте, да, у вас будут сразу две, две партнерши, так показывают карты, вы не хотите делать этот выбор, что-то вас, ну, скажем, это ваш, ваш уровень взаимодействия. Да? Здесь, естественно, я читаю только карты. Я могу сказать следующее. По тузу чаш и тузу жезлов. Вас эта ситуация будет мучить в будущем. Почему? Потому что вам будет очень сложно оторваться от этого любимого человека. То есть вы не захотите сами этой двойственности, но двойственность, она выходит. Понимаете, да? И еще три карты. Да, совершенно верно. То, что я сейчас сказала. Пас... Паша Жезлов, то, что было и в первом варианте. Девятка мечей, невозможности каждый, каждый день видеться, каждый день встречаться. И по киперсертификатор а, главная женщина. Вот с этой главной женщиной вы будете зажигать, как мальчишка, которому 16 лет, который вообще забыл обо всем на свете. Он помнит только, что он любит, и все. Но девятка мечей – это карта вот этого головной боли, что мне делать, ау. Ах, что мне делать, у меня есть еще отношения, как мне вырваться, как мне... В общем, по семерке мечей у вас будет... Девятка семерка мечей, видите? У вас будет огромное желание сбросить тот груз, тот балласт фейковости, да, который у вас есть на данный момент. И вот в будущем вы будете об этом задумываться, вас это будет грузить. Но по Жезлов и ваша главная персона, которую мы здесь смотрели не оставит вас равнодушным. Ну, тут вот такой вариант. То есть выбор вы все-таки тормозите. И вот этот окончательный выбор, который сердце вы уже давно сделали, и даже до этого расклада, да, задолго до этого расклада, по карте отшельник, король мечей, вы все-таки боитесь. Возможно, вы боитесь, студия, потому что здесь Пентаклей много, да? Вы боитесь потерять э, то, что наработано, нажито непосильным трудом за всю вашу, так сказать, жизнь до этого И вы, скорее всего, боитесь вот, э, того, что начинать все с нуля э, для вас кажется, ну, скажем, сложным да? Вот карта то что говорил Верховный Жрец э, Ну, это ваш, вот карты отображают в данном случае ваши поступки, ваши мысли а это, в принципе, говорит о том, что вы все-таки человек очень упрямый, упрямый в своих суждениях, вам никто не указ. В данном случае король мечей можно прочитать еще и как человек, который знает, что его мнение последнее. То нет ни одного человека на земле, который, который вот может его победить в споре. То есть для вас вот, вы считаете, что так правильно И так нужно, и так важно Ну, я вам уже сказала, что императрица Женщина достойная Не факт, что эти отношения Которые зависают на уровне выбора Для нее будут долго интересны Я вас предупредила Еще не видя даже карты вашего взаимодействия Что здесь ситуация такова Что у нее очень много поклонников И она воспринимает отношения Как, ну, знаете, как вот то, что вот раз и на всю жизнь. То есть она хотела бы быть в отношениях единственной. Единственной и неповторимой. Как, в принципе, ну, это, я думаю, нормальный уровень для всех, не только для женщин. Мне кажется, мужчина тоже хотел бы быть полностью приняты и любим э, человеком без раздела на кого-то еще. Мне кажется, в этом и состоит суть таинства вашего любовного союза. Ну что ж, прекраснейший второй вариант, он немножко сложнее, здесь мужчина сложнее, у него есть свои настройки, да, свои какие-то решения по жизни, но тем не менее, такой вот вариант у нас сегодня проигрался. В принципе, это был под вариант, да, я уже говорила, карт очень много было с первого варианта. Ну что, молодые люди, я хочу вам пожелать счастья. Я понимаю, что эта тема для вас очень важна. Я раскрыла ее, мне кажется, очень круто. Желаю вам проявлений, серьезных проявлений. Желаю вам увидеть себя со стороны, прочувствовать позицию человека, которого вы тут загадывали, прочувствовать свои какие-то решения по жизни понять, насколько важно то или иное для, для вас, например, даже да, здесь и сейчас, они а там через энное количество лет, потому что отношения это такая живая, знаете, субстанция, это как, как объяснить даже. Это то, что вроде бы визуально мы не видим, но то, что вызывает в нас бурю, просто огромный всплеск, эмоций, чувств. И поэтому очень важно своевременно делать какие-то шаги. Либо если не делать шагов, то нужно сделать правильный выбор в своей голове. Если вы не делаете выбор, где бы то ни было, кстати, не только в отношениях, то вы себя погружаете в такой коридор, где невозможно... И не эта ситуация и не эта ситуация вы как бы находитесь в позиции подвешенности да вы не живете вы находитесь в выборе постоянно вот карта император это карта мощи это карта принятия прежде всего решений своей жизни в ответственности за другого человека то есть в другой жизни тоже, но это принятие определенного количества поступков решений ответственности вот в этом карта император это не просто карта того что вы там какой-то мега уровень мужчины, Понимаете, эта карта прежде всего ответственности за свою жизнь. Будете ли вы выстраивать отношения? Если вы в будущем у вашей э, любимой женщины, в данном случае смотрели императрица, конечно, да, карта восьмерка пентаклей, Конечно, будете. Ваше будущее будет связано так или иначе. Но во втором варианте все-таки мужчина, выбор как бы... Ему кажется, что так будет проще, а карты показывают, что нет. Но они показывают ваше, ваше состояние на данный момент времени. Ну что ж, я на, данном, на данной позиции, на данной нотке, думаю, с вами уже до свиданькаться. Пишите, как обычно, темы, больше комментируйте друг друга. Вы таким образом себе помогаете разобраться, потому что мужчины все-таки... Больше с мужчинами общаются. Ну, а я вам помогаю не только тем, что я для вас абсолютно безвозмездно делаю эти все темы, а еще и тем, что я вкладываю сюда свой свет. Я действительно за вас счастливо, счастливо радуюсь, когда у вас все складывается. И хотела бы, чтобы вы почаще улыбались, чтобы в вашем сердце расцветала весна. Вот сейчас у нас начинается наконец-то сезон любви, сезон весны. Я вас всех с этим поздравляю и в общем, крепко вас обнимаю. Всех-всех-всех. Вы все мне очень дороги. Спасибо большое, что вы у меня есть. Я надеюсь, я вам принесла много добра. И я думаю, подписка на меня это вообще, ну, вообще это такая, знаете, малость, что может быть. Или там, не знаю, репост. Я... Знаете, вот я даже не хочу даже говорить эти слова, это говорю, потому что так нужно для Ютуба, да, чтобы я это говорила, но на самом деле мне дорого не это, мне дорого, когда вы делитесь своим счастьем, потому что я с вами делюсь только самым хорошим, а то, что за кадром у каждого человека есть какие-то горести, какие-то проблемы, там, не имение времени, но я вам вот гарантирую, что даже когда вам очень плохо, вот очень плохо, мне ведь тоже бывает очень плохо, я все равно включаю эту камеру и улыбаюсь вам. Почему? Да потому что я вас очень люблю. И я надеюсь, что этот цвет, который я вам дарю, он вам очень поможет в будущем наладить отношения с любимым человеком. Вот на этом уже точно я говорю вам до свидания. Всего доброго. Счастья вам. Пока.